Здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну что же, знаете, последние вот эти вот дни идут перед Новым годом. И прошлый год нас там так крепко, крепко потрепал. Вот, ну, не прошлое, а этот год. Потрепал нас. Ох, как потрепал. И от следующего мы тоже ждем, думаю, бу. Ну и сейчас перед Новым годом, конечно. Знаете, вот дышу. Так сказать, выхожу, дышу морозным воздухом Глотки свободы Прям наблюдаю, смотрю, в поле выхожу Смотрю на даль, на лес вот этот вот Так приятно, думаю, вот она, свобода Волюшка вольная Такое русское поле русское, Русский лес Воздух морозный Классно И понимаю, что Как мы с вами вот Недолго Дышим вот этой свободой А сами себе Выбираем, не выбираем, нам навязывают вот этих вот вертухаев власть вертухаев и, и вот этих <смех> полицмейстер. Как там, поли... как-то рано там утром э, что-то полицмейстер Геловани проглотил свисток. И вот наш, как говорится, карапуз полицмейстер Геловани э, путевани, так мы скажем его, уже, конечно, давно свисток проглотил, и каждый раз я не знаю, там из зада, из переда у него только раздается вот этот мерзкий, мерзкий свист Который уже нам, честно говоря, <coughs> нашим ушам уже тяжеловат А, значит, Госдума в последние дни прямо ловко взялась Вот эти вот наши корешки, вот эти вот такие, ну, так, грибами-боровиками Их тяжело назвать Мухоморами тоже, мухомор все-таки шаманский гриб, такой хороший, красивый вот эти бледные, бледные вонючие поганки отвратительные ядовитые поганки Из Госдумы Как они напри... напринимали законов Что все Вот скоро даже сказать нельзя будет Уже там даже проект какой-то есть Что вот таким как бы балаболом Типа меня уже про политику Вообще сказать нельзя будет За это вообще все Мгновенная аннигиляция Уничтожение Потому что только аккредитованные человек... люди Вот эти вот лысые головы с первого канала, замечательный вот этот вот борзый, борзая вонючая обезьяна Соловьев на этом как его на России, вот эта мерзкая бобриха из из РЕН тв вот, вот, только умные люди смогут говорить о политике, а мы с вами дурные, Как мы можем говорить об этих святых людях? Как мы можем обзываться, называть вот этих вот вот этих святых, можно сказать? Людей такими нехорошими словами Даже обзываться у нас Отнимают возможность Знаете, как Столько таких времен было Действительно нельзя было ругаться на этих лидеров Ни в коем случае За это сразу тюрьма Или смерть Было, было Но э, заткнули ли они нашу свободу Вот кажется, знаете Как бы Как знаете, в этом фильме Помните как-то особенности национальной охоты, когда они выпили, и там этот как-то, ну, соловейчик, по-моему, вот там что, кончилась Россия? Думаете? Все пропили? Во, во вам, да, во, кончилось, не кончилось, собаки, не кончилось. Долго, вот сколько было времен, когда щемили, вообще казалось, все, все вырезали, все под ноль. И мы сейчас тоже ощущаем такое, что все, они вот все зажали. Везде вот каждый кранчик, каждую дырочку они прямо замазывают своим этим дерьмом. Уже там столько людей хороших перебили. Столько вроде, кажется, уже и дети не рождаются, и старики умирают, никого не уважают. Только вот эти вот полицмейстеры там в погонах, вот эти морды вонючие, жирные. Вот эти, это сволота, это просто отвратительные сволота, из которых даже вот этот гной сочится. Не только из их ртов, а вообще отовсюду. Видно, что мерзость, просто вонь. Они не могут ее замазать ничем, никаким своим парфюмом. Не залить дорогими коньяками и винами. Не могут. Мерзость из их ртов, из их глаз, из их ушей сочится вот это дерьмо. Мы это видим. И времена были действительно, может быть, даже похуже, чем эти. Это жалкое подобие. Жалкие крысят, которые вот это пляшут перед нами танец маленьких лебедей. А потом за это берут очень дорогую плату. Но, знаете, вот кажется, что все. Кончилось, да, кончилась Россия. И я как Соловечи скажу, во вам кончилось, во вам... С... Хочется сказать, а как хочется сказать, кончилось, не кончилось. Не кончилось, и я вижу это, знаете, и раньше и на кухнях, и поливали этих, как говорится, этих бравоносцев, прямо или как угодно. Простые люди, и старики, и... И люди, ну может быть, не наиву, Но всегда сила проклятия народного Она настигала этих мерзавцев И потом и у детей, и у них Все у них сыпалось Ничего им не помогало Ни эти связи, ни какие-то эти все, все у них шло прахом И сейчас будет то же самое И сейчас заткнут они нам рот Ну да, там будут Будут даже вплоть до того, что сажать Даже, даже может быть, убивать и расстреливать Могут, Могут запросто дойти до этого Уже нам запретили все а мы еще с вами... Есть у нас еще до Нового года, пока они не примут этот закон, немножко их про это прочихосить. А потом будем все равно, знаете, изоповым языком называть все равно этих, этих мерзавцев мерзавцами. Заткнешь нам? Да хрен нам заткнешь. Ну, не, не, на ю, не, не на ютубе, а на кухне будем встречаться и говорить об этом. И всегда считать вот этих вот полицаев мразотой. Людь, не, не людьми, а не вообще никакого уважения и, и плевать им вслед или даже в лицо Знаете, вот меня порадовало то, что в Питере к зданию ФСБ там кучу грязного белья <принесли>, принесли и написали там Постирайте до завтра, скоренько Знаете, вот это вот, вот этот юмор, юмор нашего народа Постирайте И что вы там? Что вы там, погоны свои вытащить? Ел. Ну да, там, будут теперь следить, поставить, наверное, пост с автоматом, чтобы он отгонял, чтобы никто там ничего, <говорит> ничего, в другом месте. Вот, друзья мои. И я вам давно говорил, что хотят, вот они все, все к нам, к здоровью прицепляются, все их волнует наше здоровье. Так вот, тоже к московской мэрии, друзья, к этому Сереге Собарину надо анализы приносить, как говорится, в баночках, и по большому, и по маленькому. Интересует тебя наше здоровье? Да мы тебе анализы дадим. Только клич дай, мы натащим тебе этих анализов, давай, анализируй, мониторь ситуацию, Седа, седая обезьяна, мониторь, вот это да, вот это по-нашему, анализы к администрации президента, ты, ты о нашем здоровье заботишься, о медицине, вот и проверяй, вместе с Кириенко, с этим кощейкой вонючим, проверяй там, анализируй, ковыряйся там в этих, в баночках, мы даже подпишем. Под, как это, знаете, помните, я не знаю, как Давно анализы не сдавал, в советское время в школе Там надо баночку было подписать Кто это, чьи анализы Вот и мы подпишем Много, подпишем Они же любят подписи собирать Вот и собирайте баночки Из-под майонеза Или, или, или, или из-под чего Да, и бельишка вам принесем постирать Если вы такие чистоплотные И, и анализы сдадим А да, вы, вы там, конечно, за... За своими лимузинами, конечно, не доберешься. Не, не, не будет возможности плюнуть в рожу этому собянину. Или, или, как говорится, а уж до самого-то не дотянешься, там 10 рядов охраны. Он уже ездит, там целый бронепоезд из этих машин, там, машин 50. Там впереди, сзади, уже есть 50 машин, блин. 50 машин. Уже таких даже никакие подишахи там не выезжали, там, на 100 слонах. А этот дошел. Вот этот, как говорится. Чтобы только свою тощую задницу перевести Столько людей задействовано так, так и все, видите Сплошная показуха и И грусть Грусть, что Новый год будет Еще жестче старого Но с нами сохраняется наша душа Свободная душа И наш юмор Который мы всегда посмеемся И скажем действительно На, на короляшу голый и вонючий не просто голый король, а голый, вонючий, отвратительный Какая-то вот, вот мерзкая обезьяна или крыса, которая вот так вот Кто? Вот это вот вот эта свинья, вот это вот нам нам говорит, как нам надо себя вести Вот этот вот разговаривает, хочет узнать, как наше здоровье На тебе в анализы, на, кушай, кушай эти анализы Но Это уже чересчур Но пока еще мы можем говорить Пока еще не зашили рот, как говорится, грубым Стешком, а тоже могут начать. А то они, они даже и пытать-то теперь, что они там пфф, этим как электрошокером все по науке. Не то, что раньше, как это просто метели это все. Нет, электрошокером. Научный прогресс, цифровизация. <свы> Ладно, друзья мои, с одной стороны, грустно, а с другой стороны, весело. Знаете, я каждый день смеюсь. Я каждый день смотрю на них и смеюсь Думаю, ну вы уроды Я так чешу себе вот эту маковку свою глупую И говорю, ну вы уроды Ну вот, вот, вот кажется, что глупее нельзя ничего придумать Вы все равно придумайте Каждый день вы меня удивляете Я думаю, вот талант идиотов, это тоже талант Талант глупцов, ну как эти глупцы пробрались наверх Это тоже такой вот... Какой-то нонсенс. Обычно все-таки наверх карабкаются хитрые такие, ловкие, талантливые люди, злодеи настоящие. А у нас прямо шоу тупых, мерзких злодеев. Шоу. И каждый день мы их наблюдаем. Включи только телек и посмотри. естественно, какой там Петросян? Какой там... Сейчас уже юмористов не осталось. Поэтому, друзья мои, мы тоже... Они нас мониторят. А мы их мониторим И будьте готовы каждый день сдать анализы А то они все тесты Ну это какие-то тесты слабые Надо уж анализы, так анализы По большому, так по большому Как говорится, по большому счету а Я все мечтаю Сергею Семеновичу отнести, как говорится, анализы Большой горшок И на голову ему вылить Сказать, на Мониторь, анализируй Седой джентльмен Пока